А теперь, друзья мои, перед вами предстоит самостоятельная работа, причем одно из самых любимых моих упражнений, это тоже упражнение, оно называется «Линия жизни». Возьмите, пожалуйста, чистый лист бумаги и расположите его в альбомной раскладке. В нижней части листа нарисуйте жирную линию, и это будет линия времени, шкала времени. А Сначала линия, вот если мы возьмем вот здесь эту точку, вот здесь эту точку, то это будет дата. Наверное, давайте возьмем, не будем брать далеко в детство, это осознанная ваша жизнь. Например, институт. Вот первый курс института и по сегодняшнее время. Вот. А на самом конце нарисуйте стрелку, смотрящую туда, в будущее. Вот, так мы и сделаем. Дальше. В левой части листа нарисуйте стрелку в линию вверх, по всей длине. Я вам предлагаю несколько опций Вот смотрите Прежде чем мы разберемся с названием этой стрелки Давайте закончим с цифрами Пересечение этих стрелок вот на, на, на, В точке от которой не выходят Эти два луча Это точка 0 а если мы наверх будем идти, то это будет возрастание от 0 до 100%. Мы будем смотреть шкалу от 0 до 100%. Как раз эта шкала вам и покажет на этой шкале, что происходит вот от 0 до 100%. И я теперь говорю вам о следующем, друзья мои. У вас у каждого свои разные представления о жизни и разные требования к жизни. Поэтому выберите то, что нравится исключительно вам. Вот, например, качество жизни, успешность жизни, может быть, радость, может быть, богатство, все что угодно. И попробуйте оценить. Вот я, например, делаю это упражнение, я его периодически делаю регулярно, называется уровень счастья. Вот я для себя беру шкалу уровня счастья. И вот вспоминаю снова, откладываю верхние точки, нижние точки, смотрю пиковые моменты моей жизни. Именно для этого... Собственно говоря, ваша задача и предстоит, когда вы закончите это упражнение, а вам нужно вспоминать все свои моменты жизни и на линии времени откладывать по уровню счастья, где вы находились вверху или внизу, поступили в институт, круто, выгнали из института, плохо, познакомился с девушкой чудесно, расстался там и так далее, и, тому и вот вы будете вести такой график. Когда вы закончите это все, пожалуйста, посмотрите о том, какой получился ритм, есть ли в нем какие-то закономерности, есть ли что-то, что вам напоминает какие-то циклы, в каком цикле вы находитесь сейчас. Посмотрите дальше. А если карьерный ритм или ритм занятий вашим бизнесом, это очень глубокое упражнение, уделите больше внимания тому, чтобы проанализировать тот полученный результат, который у вас есть. Какие есть жизненные циклы ведь на самом деле переживая эмоции от прошлых ваших событий вы заряжаетесь да есть и моменты когда нам не очень хорошо и не очень хочется э, так сказать э, вспоминать эти моменты Ну что ж ничего страшного вопрос в другом э, задача следующем ваша задача вспомнить то самое главное что было в вашей жизни Да надо понять почему вы взлетали и почему вы, э, так сказать, приземлялись, и что вам помогало после приземления вновь подниматься наверх.